Дорогие друзья, я с вами из студии УАЗИС, Хайфа, Израиль И э, для меня привилегия преподавать эту тему Тикун Олам или исправление мира Я еще раз прошу прощения, что так уж получилось Я думал в 8 уроков уложусь А здесь получается на восьмом уроке я примерно только на середине Или немножко перешел дальше Но так уж получается, не все мы совершенны, к сожалению и несколько слов для повторения. Итак, я рассказывал про деградацию мира и как все это опускалось вниз с превосходного состояния, с перфекту, с ивритского выражения то «товмиод» очень, супер, хорошо, до состояния «вавилон». И я перевел слово «вавилон» двумя переводами. Один — это древнеакадский Перевод, обозначающий врата богов, то есть люди сказали, соединимся вместе, сделаем себе имя против бога, будем как боги. Примерно та же темка, с которой в свое время змей смутил Еву. Но бог это же слово обернул в другую плоскость, потому что на иврите Вавилон происходит от слова «либальбель», а «либальбель» — это состояние конфуза, смятения, не знаешь, куда двигаться. И мы начали изучать, как вот, э, в компенсацию вот этого смятения, тьмы, которая покрыла народы, Господь воздвигает для себя народ, 71-й народ, я вам показывал, как я считаю, 71-й народ э, от Авраама говорит, «Я от тебя произведу народ» исая про этот народ говорит устами Господа, ты, Израиль, молот или инструмент в моих руках сокрушать горы, грех, тьму, то тот человеческий выбор, зайти во тьму, и мы будем двигаться дальше. И я использовал такие слова, как анти-Вавилон или божий народ, или как хотите, называйте, Израиль божий, что хотите, называйте, главное, чтобы вы поняли концепт. И я напомню, может быть некоторые уже подзабыли, что ключевым стихом, который я э, привел для, при, начале, при начале разбора данной темы, было и Деяние 3 глава 21 стих, там где сказано, что «Господь восстановит все» с приходом Иешуа Машеха, то есть до, него, до этого прихода начнут включатся силы исправления и закончатся с моментом его царственного возвращения на землю царя царей и Господа Господ. И вот мы начали учить, как этот вот, а, простите, антивавилон, этот шаг восстановления в Аврааме стал происходить, и я использовал такое слово, такое слово, как трансформация, помните, Авраам заключил бизнес-союз, давай с тобой будем, ты на меня, я на тебя, с Богом, но трансформация от Святого Духа начинала происходить в нем, и вдруг тот бизнес-партнер Творца становится слугою и другом Господа, помните такое выражение, у я чего-либо от друга моего. И потом мы пришли к моменту, когда Авраам уже даже не в положении слуги и друга, но для него величайшее привилегия и честь быть рабом Господним и он даже соглашается принести в жертву своего сына. И мы разбирали, это ключевая точка, она называется на иврите «акеда», от слова «лякед» связывать, когда он связал своего сына, положил на жертвенник и хотел его принести в жертву. Очень интересно, что один из мидрашей говорит, что с первого удара Авраам убил Ицхака, и Господь его тут же воскресил Авраам в стрессе. Я, я сделал это, мне нужно еще раз, еще раз поднимает руку, и ангел его останавливает. И та пролившаяся от первого удара кровь и цхака по некоторым еврейским интерпретациям, до сегодняшнего дня является искупительной кровью для еврейского народа. То есть не кровь последствий закланых жертв по Торе, но именно крови Ицхака. И я, честно говоря, в этот мидраж не очень верю. Я все-таки более буквалист, то, о чем писания говорят, что один раз Бог, э, Авраам хотел ударить своего сына, и Бог не дал. Но только подумайте пророческую, мессианскую аналогию, которая просто прошита в еврейском, в, в еврейской вере в Бога, в ожидании Машиаха и Искупителя. Насколько сильно это говорит об Ешуа. И мы разговаривали дальше, что из-за этого действия Господь Сделал что-то невероятное. Он, он, творец всего, клялся своему рабу, творению. Это как, я не знаю, вот я пользуюсь э, мобильным телефоном, на который мне как раз сейчас кто-то звонит с непонятного номера. Но э, как будто бы вот мой мобильник, и я клянусь моему мобильнику, что я его буду вечно хранить. Я его не буду вечно хранить, выйдет новая модель, я его легко поменяю. Но Бог, Творец всего, просто представьте концепт, Он поклялся Творному. Это вообще невероятная вещь. И Он дал Аврааму тройственную клятву. Первое, что Он его размножит. И его дети Авраама будут из двух частей состоять, как звезды и как песок. И здесь вопрос не только численности или числа, но и некоторых: ну, простите меня, расовых принадлежностей. Или, говоря новозаветним языком: дети Авраама по крови и дети Авраама через веру в Ешуа Машеха. Потому что Галатам говорит: вы через Иешуа Машеха стали детьми Аврааму. Или, как Павел говорит в послании Ефесянам, вы бывшие далеко. Многие говорят, далеко от Бога. Нет, там не про Бога говорится. Бывшие далеко от обетований, которые Бог дал Израилю. Вы бывшие далеко от Израиля и от обетований Израилю стали близки кровью Иешуа Машеха. Это интереснейший концепт. Итак, первое. Твои дети будут из двух народов. Ешуа тоже говорит об этом. У меня есть еще стадо другого плана. Второе. Твои потомки, здесь имеется в виду и евреи, не евреи, которые... Искренне следуют за Богом и составляют в Аврааме, услышьте меня, этот антивавилон, сокрушат врага, врата врагов. То есть сокрушат зло. Вот где борьба тьмы и света, не между Богом и дьяволом. Этого не может быть, потому что совершенно разные категории. Но между человечески рожденным злом и от Бога пришедшим в человечество искуплением и добром которые мы должны распространять, как Павел говорит, как благоухание Господне. И третья часть клятвы, которую Бог дал Аврааму, говорит: в семени Твоем э, благословятся все народы мира. И апостол Павел вот эту строку истолковывает, в семени Твоем, как бы говоря об одном, о Машехе Иешуа. То есть здесь мы видим просто как пред Авраамом, Раскрывается будущее для всех его потомков, чтобы они могли знать, это как бы границы, где, куда, в какую сторону мы все двигаемся. Ну а сейчас мы будем продолжать дальше, и сейчас мы поговорим о других патриархах, если успеем обо всех, мы поговорим об Ицхаке, сыне Авраама, которого некоторые проповедники... Удосуживаются назвать обжора Ицхак. Обжора Ицхак, то что он сказал, принесите мне там серну или это, я хочу дичи какой-то покушать. Из этого он стал обжорой, слепым обжорой. но ну, это просто бред. Мы поговорим об Эсаве и об Иакове немного. Но давайте двигаться дальше. Помните, я прошлый урок истолковал, что когда Ицхак взошел на жертвенник, он не был 12 или 7 или 5-летним мальчиком, которого отец поманил, я тебе куплю пиццу, хат, и ты будешь с кока ее пить. А потом он завел, нет, а Авра... Ицхак был в это время, может быть, 35, 36, 37 лет ему было примерно, и это был осознанный шаг. Как Авраама, приносящего в жертву своего сына, так и сына, приносящего себя в жертву по слову Господа, чтобы для отца и его потомков было благословение. Ну, короче, сумасшедший дом, и это пугающие вещи, но это реальность, в которой они жили. Я повторюсь, что когда Авраам хотел заколоть своего сына, как некоторые говорят, он знал, что тут же его Бог воскресит. Я думаю, он верил в воскресенье, но в день он и, и для него сделать это было, это просто катастрофа. Это эмоции, все. Окей. Мы двигаемся дальше. И 24 глава Бытия. Она очень интересная. Авраам почувствовал свое старение и говорит своему рабу, «Э, слушай, я становлюсь старше, а мой сын Ицхак еще не женат, надо мне позаботиться, чтобы у него была жена. И они все были большими противниками, я имею в виду патриархи, женить бы своих детей с местными. Кто были местные? Местные были хананеи. Там у хананеев было семь разных народов. Позднее народу Израиля было приказано истребить эти семь ханаанских народов. Из-за проклятия Ноя я уже объяснял эту вещь, и, возможно, мы поговорим дальше. Или если вы зайдете на наш сайт Oasis медиа э, вчера в проповеди я как раз учил на эту тему. И э, не из этих народов. И Авраам говорит Элиэйзер. Элиэйзер с севрита обозначает «Бог мой помощник». Элиэйзер — это был слуга Авраама, который присоединился к клану Авраама. Он был человек вообще из территории современной Сирии, из Дамаска, и он, ему нравилась вера Авраама, и даже были, возможно, варианты в начале, когда Авраам был бездетен, что именно Элиэйзер станет его преемником, мы помним все эти разговоры. Но вот Элиэйзер, это как главный помощник, управитель Авраама, и он посылается своим господинам за невестой. И Авраам снаряжает большой караван, он был богатый человек, богатейший человек, тех времен Ближнего Востока. Мы читали про это несколько свидетельств. И вот с 10 стиха 24 главы взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов. Это как сегодня взять караван из 10 мерседесов. И сокровище господина. И встал, и пошел в Месопотамию, в город Нахора, остановился у колодезя и сказал, Господи Боже, «Моего господина Авраама, пошли мне сегодня ее». И сотвори милость господином моим Аврааму. Вот я стою источника, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которая я скажу так-то и так-то, я думаю, что многие э, молодые ребята и, наверное, не молодые, наверное, мечтали так примерно жениться. Я поеду в такую-то страну, и вот подойду, где я хочу купить газированную воду, и я скажу: вот, э, да, она скажет: я тебе сама оплачу и налью тебе полный стакан кока-колы. Окажется, что она из верующей семьи и уважаемая и родители богатые и все такое но не всегда так получается в данном случае получилось и вот здесь написано 15 стих еще не перестал он говорить и вот вышла ребека или ревека которая была родственница то есть она была э, внучка да, внучка брата, Авра... брата Авраама, то есть дальняя родственница. Ну, послушайте, это, конечно, не кока-кола и не газированная вода в киоске, но в данном случае вещи обостряются тем, что мы видим, как Творец созидает из уникальных людей начало народа, которое должно послужить в будущем к избавлению мира. Это очень напоминает ту притчу, про которую Иешуа говорил. Кто строит дом на песке, дом развалится. Кто строит на скале, устоит. То есть мы видим, как премудрость Божья складывает вот эту скалу. И ни в коем случае, чтобы жена не была из нечестивых. Потому что ханане непонятно чем занимались. И мы потом увидим, что только когда... Один из внуков Авраама рискнул связаться с хананеями. Начались у него большие проблемы. Это был Иуда. У него родилось трое сыновей. Двое почти сразу, ну, повзрослев, умерли, потому что несли в себе больше генофонда хананейки и бунтовали против планов божьих о созидании колен Израилевых. И, ну, помним это. Ладно, двигаемся дальше. 29 стих этой же 24 главы. У Ревеки был брат Лаван, он выбежал посмотреть, кто там разговаривал с сестрой, кто на ее руки навешал такие золотые запястья и украшения. Э, многие говорят, что Лаван был, хоть слово его обозначает Лаван или белый, убеленный. И, возможно, это потому, что он рано посидел, но ну, я интерпретирую свободно в данном случае. И лаван часто в Библии отождествляется с храмом иерусалимским. Даже слово «ливан» — «страна» в Библии записано как «лаван». И часто лаван, я повторяюсь, это слово применяется к иерусалимскому храму, беляющему от грехов. Но этот лаван не был вполне таким уж демократичным и хорошим парнем, он увидел, что кто-то подарил его сестре кучу драгоценностей, и, возможно, кандидатура будет хорошая, потому что, наверное, дадут хороший Колым. И он сказал, ладно, короче говоря, мы видим, что они спросили желание с Ревеки, и она сказала, да, пойду, хочу от вас. Некоторые интерпретаторы говорят, что ей было тяжковато, и хоть это была семья, ну двоюродный брат или брат Авраама, двоюродный дядя, неважно, э, и были там какие-то правильные вещи, все равно они были идолопоклонники, потому что из той семьи Авраам ушел по слову Господню, а ее внутренность, тяготило к святости. Я очень верю в это. Я верю, что одна из наших проматерей по имени Ребека, она была особенным сосудом в руках Господа Бога. Об этом мы увидим позднее. И она ушла к дяде, про которого, наверное, слышали все, что он стал великим человеком. и Господним князем одно место Писания, если я не ошибаюсь, в 23 главе бытия сказано: Ты князь Господень посреди нас. И вот его сын ищет жену, и она пошла выйти замуж за своего двоюродного дядю. Ну, я так сейчас на ходу не хочу фантазировать, сами посчитайте, за кого. И мы читаем, что в 63 стихе 24 главы Ривка. Ревека с Элиезером возвращаются, и э, Исаак в это время вышел в поле поразмыслить. Он жил уединенно. И некоторые толкователи говорят, что этот эксперимент на жертвеннике подействовал психологически на него очень тяжело. Э, люди, которые часто бывают в боевых сражениях и бывают близки к смерти, иногда впадают в так называемый «хелемкрав» или Боевой шок. И часто это сопровождает людей многие годы. У, Авра... У Ицхака был примерно такой опыт. И вполне вероятно, что это была психологическая травма. И он замкнулся в себе, жил отдаленно. Возможно, заведовал каким-нибудь отаром, который ему поручил его отец, чтобы... Парень восстанавливался, хотя некоторые считают по числам, он уже там не такой уже парень был, ему уже лет под 60 было здесь в данном отрывке, но это не знаю как считают, есть разные подходы к этому счету, неважно. И вот э, Ребека взглянула, 64 стих увидела Ицхака и спустила с верблюда, на иврите написано упала сверблюда, что <с значит упала сверблюда, ну увидела Ицхака. И молодая девушка подняла руки, вау, и отпустила поводья, и бум, просто свалилась с верблюда. Но ну, опять-таки я фантазирую. Но неважно, раб их представил, 67 стих говорит, «И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей». «И взял Ребеку, и она сделала с его женой, и возлюбил ее, и утешился Ицхак в печали по матери своей». Ну, здесь я просто хот... Ах, обязан просто интерпретировать эти слова как пророчество для всех жен. Слушайте, если вы вдруг иногда чувствуете, что что-то не то с вашим мужем, и он опечалился, или впал в депрессию, или еще во что-то, то, то знаете, что вы все дочери Ривки, Ребекки. И каждый из вас может исцелить депрессию своего мужа. Вот у Ицхака это случилось, и если кому-то из вас нужно, тоже у него получится. Мы переходим в 25 главу. Я говорю как бы о простых вещах, но мы видим, как Господь отвечает даже на маленькие молитвы. Ну, идем дальше. И взял Аврам 25 глава еще одну жену, Хетуру, э, Кетура, от слова «кетер». «Кетер» — это корона. Некоторые переводят э, и говорят, что «китура» — это та же самая «агарь», что э, Ицхак пошел и вернул «агарь», которую изгнал Авраам по просьбе Сары. Это одно из мнений. Есть другое мнение, что «китура» она была из сыновей Ефета. Агарь она была мицерианка из Египта, египтянка, то есть из сыновей Хама, а это из сыновей Ефета. Она родила Хитура. Непонятно, кто она, но неважно. Она ее Авраам взял как вторую жену. Как жену Сара умерла. И родила она ему Зимрана, Йокшана, Медана, Медиана, Ицбака, Шувка. И так далее. Если вы посчитаете здесь шесть сыновей, запоминайте Мадиан. Помните, в будущем будут проблемы между Израилем и Мадиамом. То есть это, по сути, все родственные конфликты. Может быть, мы коснемся их, когда будем говорить про Иосифа и выход из Египта. А может быть, и не будем, потому что это не совсем тема, касающаяся тикуну, олам исправления мира. Но на каком-то этапе Авраам отдает 5 стих все, что у него было Ицхаку по пророчеству. Ему было пророчество. А цары, сын, наследует все. То есть в тебе я создам... Много народов, но один народ будет народом искупления, антивавилоном. Мы видим, как все направляется в сторону Израиля, не в смысле человека, а народа, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки, отослал их от Исаака, чтобы не крутили ему мозг и не делились с ним, на восток, -кедем, в сторону востока. Знаете что, я не буду утверждать однозначно, это больше слухи, но есть мнение, что вот эти одаренные дарами, и я не уверен, что здесь были только деньги, но какие-то премудрости, которые Авраам подчерпывал, не только из традиций народов, в которых он жил, но и напрямую от Господа Бога, эти одаренные его дети от китуры или хитуры по-русски, пошли на восток и стали значительными людьми. И на тому есть целый ряд намеков. Я вам дам три намека. Но может быть есть больше. Напишите в чате. Мы можем порассуждать на эту тему. Хоть и не обязательно рассуждать. но иде... Вы можете, кстати, не соглашаться с этой идеей, но я слышал ее и отношусь к этому. Окей, ладно, вот еще информация. Допустим, Индия, там, населе... там население страны разделено на касты, от самых низших каст до самых высших каст. И обычно высшая каста они более светлокожие, их называют брахманы. И э, один человек мне сказал, а если добавить только впереди брахманов одну, одну букву «А». Абрахманы, Послед... Послед... наследники Абрахама. Авраама, вполне возможно, что это были люди, которые были из детей хитуры. Если мы говорим про Японию, я в ней бывал неоднократно, я очень люблю ту страну, и людей, которые там живут, Ну, со всеми я там не пересекался, но с верующими, и они качественные все люди, то они мне рассказывали такую вещь, что в Японии по религиозным ритуалам, есть один обрезанный человек, ну, наверное, есть, разумеется, больше по медицинским соображениям, но официально по религиозным соображениям обрезан только император. Я бывал в Тайване много раз, и там чисто китайская культура, даже в некоторых отношениях более древнекитайская, чем в самом материковом Китае, потому что сегодня материковый Китай прошел ряд трансформаций в языке, в облегчении. Короче говоря, китайские иероглифы содержат в себе массу еврейских и библейских концептов жертва искупления. Мне показывали это, я не могу повторить, потому что, увы, китайским никак не владею, но мне показывал брат из Тайваня, и не один, притом брат, многие показывали, короче говоря, вот это вот Авраамово влияние на Сынового Востока прослеживается в разных местах. Итак, дней жизни Авраама было 175 лет. И он скончался Авраам, умер в доброй старости, насыщенный жизнью. И погребли его Исаак и Измаил в пещере Махпела. Я вам рассказывал в прошлые уроки, что я был в пещере Махпела буквально пару недель назад. Но здесь интересно заметить. Исаак и Измаил, то есть они были в конфликте. Измаил надсмехался над Ицхаком, говоря, что ты мамзер незаконно рожденный, и над Авраамом, что твоя жена любимая согрешила. И он их выгнал, как отступников, но данный стих, говорит, пришел похоронить отца. Это не только, как иногда бывало, ладно, выпьем по одной, товарищ мой. Это потому, что он совершил чува. Он раскаялся в своих словах, он признал первенство Ицхака, и для него была честь прийти вместе с Эцхаком похоронить своего отца. И он был похоронен в той же пещере. Если вы захотите, я могу вам выставить фотографии, э, или зайдите ко мне на веб-сайт, э, не на веб-сайт, прошу прощения, в Facebook. я там выставил фотографии с э, пещеры Махпела. Мы продолжаем идти дальше, и мы сейчас заходим в следующее Стихии 25 главы, Ицхак живет со своей женой, она не беременеет. И там некоторые считают, что это было продолжительное, продолжительное время. И святой человек, святой брак, особенный человек. Я еще раз хочу повториться. Ицхак, он был супер особенный человек. Мы еще коснемся этого места что он был супер особенный, потому что он был на жертвеннике. Позднее, когда было опять голод, его Господь даже, в отличие от Авраама, в Мицраем не допустил, в Египет, говорит, здесь будь, ты особенный, восходил на жертвенник. Но вот здесь вот, даже у особенных людей не всегда все сразу получается. И написано, молился Исхак Господу о жене своей. В иврите написано в виду своей жены, то есть она видела, как он молится о ней, возможно, руки на нее возлагал. Я свидетель, как мои друзья... Они переехали из Англии в Израиль. Много лет хорошая пара не могли иметь ребенка. И слава Богу, он молился в ввиду своей жены. И у них есть дитя сейчас. Я хочу ободрить многих из вас. Иногда берет время. Молитесь. Господь это тот, кто открывает или закрывает уста. И открывает чрево женщины или закрывает. И все в его силе. Но читаем дальше. И... Господь услышал его, зачала Ревека жена его. Я прошу прощения еще раз, что я очень подробно сейчас читаю, но здесь как бы пророчество, и я обязан вам его рассказать, чтобы вы увидели, почему именно Израиль Бог избирает. Это все не как бы прибаутки, это текст священных писаний. Забеременела ревека, сыновья в утробе ее стали биться, один с другим такое бывает, почитайте медицинскую литературу, когда двойняшки, они там начинают толкаться сильно, и она пошла вопросить Господа, кому она пошла. Ну, я вот хочу показать вам, у меня есть старое издание, это называется BC. Это индуктивная схема, как изучение Библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу. И если вы открываете здесь на странице 10, есть табличка «Жизни от сотворения мира». Но тема здесь такая, что здесь показаны годы жизни и смерти Авраама, Сифа и так далее. Вот Сим, и он умер в 2156 году от сотворения мира. Его, его внуки и правнуки умерли раньше его. Его пережил только Эвер, который был его праправнуком, который умер примерно на 29 лет позднее, чем Шем, чем Сим. А Авраам умер. В 2226 году от сотворения мира, то есть он технически пережил, пережил Шема и Эвера, но здесь вполне вот Исаак, он в 2253 году умер, но здесь вот как раз показывается, что по всей видимости она пошла к Эверу, который в это время еще был жив, я имею в виду Ривка, и сказала ему, помолись, что за дела такие? Во мне там э, внутри толкаются. И э, так еврейский медраж тоже, говорит, пошла и поговорила с Эвером. И Эвер дал ей пророчество и сказал, Господь сказал ей, два племени в очреве твоем. И два... Но я хочу сказать, это не сто процентов Эвер, это может быть еще кто-то другой праведник, про которого мы не знаем. Мы потом читаем про Биляма, помните? Валаам. Человек, который был в народах на таком же пророческом статусе и уровне, как Моисей, в народе Израиля. Поэтому мы однозначно не знаем, но так говорит еврейский Мидраш: я вам передаю, хотите верьте, хотите нет, это ни на что не... Два народа в очереве твоем, и, два разли... и они... один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Запущено пророческое слово. Настало время родить ей, и она родила. Один был красный косматый и ему сказали «эсав», потому что косматы, а брат его Яков, потому что когда он родился, он ручкой держался за пятку другого. А -э «экев» на иврите — это пятка. И Яков, яков который последуешь, ну, даже так можно перевести последуешь, он идет за кем-то. И Исаак в это время был 60 лет, когда они родились. Дети выросли и стал Эсав человеком искусственным в звероловстве, человеком полей, а явков человеком кротким, живущим в шатрах. Те из вас, кто, наверное, смотрели какие-то мои предыдущие разные уроки, не улам, слышали, что я говорил на эту тему не один раз, повторюсь на всякий случай. Такое впечатление, Эсав стал таким мужиком, мачо, такой гибор, такой силач. Ловкий парень, прямо Рэмбо. Он мог поцарапаться и иголкой себе на ходу зашить ранку. Он был такой крутой. А Яков, он был такой кроткий, живущий в шатрах. Ну, почти закончил курсы по поварскому искусству. Умел готовить хорошее блюдо и все такое. Я слышал, так проповедники проповедуют. На самом деле, это очень поверхностное толкование. Потому что, чтобы истолковать по слову искусственный звероловстве или живущий в шатрах, нужно посмотреть, где такие слова применялись в начале. Что известно, Каин был зверолов. И был еще один зверолов. Вы, наверное, помните, Нимрод и тот, и другой отличились с нехорошей стороны. И здесь такой же статус дается Исаву. Возможно! Он тоже и охотник был неплохой, но зверолов или понятие улавливать хищных, он умел устами улавливать хищных. Был человек нехороший, непрямой. Я сейчас скажу, есть в Новом Завете э, пророчество про Исава или толкование. В послании к евреям там написано «Да не будет среди вас подобный Исаву, который был идолопоклонник и блудник». И вот зверолов, оно все в той же, или улавливающий других своими россказнями. А Иаков был человеком кротким, живущим в шатрах. Первый раз слово «шатер» или «огель» мы встречаем, если не ошибаюсь, в 9 главе «Бытия», когда Ноах благословляет своего сына, своего сына Шема и Яфета и говорит, «Яфет, хочешь быть в благословении? Почивай, наполняйся премудростью в шатре». Шема. И вот здесь Иаков, человек шатра, то есть человек, который слушал людей, посвященных Богу, возможно, того же своего прапрадеда Эвера, возможно, учился у Авраама, который был кладезь, кладезь премудростей, и он был человеком, посвященным Творцу. Ну, пояснил я вам. И потом идет странная-странная история про первородство. Я обязан вам ее рассказать, чтобы вы поняли, чем мотивируются оба, Эсав и Иаков. Я читаю 25 главу, и я читаю с 29 стиха по 34. -й. Я уже сказал, здесь до этого упоминался момент, как Авраам умер, и его похоронили два его сына. Один, который сделал чува, другой, который был постоянно в близости. 29 стих. «И сварил Иаков кушание, а Исаф пришел с поля усталый и сказал Исав брату своему, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». И после этого к нему прилюбилась кличка Адом, потому что Адом — это красный, это красного... Иаков сказал, «Хочешь кушать? Продай мне сейчас же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклонись мне теперь же». Он поклялся ему, продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством». Я обязан интерпретировать этот текст, потому что многие не понимают его. И вот как нас в Беларуси, когда учили, как чуется, так и пишется, но это не совсем так. Здесь есть смысл внутри. Во-первых, мы должны согласиться, что человек, который пришел с поля и который знает, как ходить в поле и ловить что надо, он наверняка не будет уж прямо так помирать от голодухи. Потому что меня когда-то с группой других людей один достаточно серьезный учитель из Израиля, Йосеф Шулам, водил в пустыню. Там, где э, есть такой Маккеш-Акатан, Мак, это малый кратер в Негеве. И он мы шли по пустыне, он показывал, как вырывается корень. Каждый такой пучок травы вырываешь вот такой корень. Он говорит, если ты очистишь этот корень и поешь его, и сила будет, и даже как будто напился. То есть такие... Э, рейнджеры, как Эсав, которые улавливали людей, но могли, наверное, зверей им ловить, не так уж мы должны были прямо помирать от голода. И там он же был из известной семьи, он мог в любой хананейский дом стукнуть. И дали бы ему еды, и поесть, и попить. Тем более, что он там жену себе взял в хананейском доме потом. Эсав идет к Иакову и видит, что тот готовит красная красная чечевица. В некоторых народах Востока варили чечевицу нечасто, а варили ее тогда, когда кто-то умирал. Почему чечевица? Потому что она имеет такой круглый э, вид. И, как бы говорят, это показывает о бесконечности жизни. Ну, перешел из этой жизни в жизнь другую, загробную. И считали вот, и когда Эсав увидел, что Иаков готовит чечевицу, он говорит ему, что случилось, дед наш умер. И, по всей видимости, это был день смерти или траур по Аврааму. А он не был свидетелем этого, потому что был где-то в полях, занимался своими делами. И тут же он говорит, продай мне за мое первородство, дай мне поесть. Почему он говорит такие странные слова? Неужели просто по-братски невозможно было поделить еду? Есть одно интересное толкование. И я не могу сказать, что оно на 100% библейское, но оно очень умное. Я хотел бы, чтобы вы просто услышали его. Наверняка все слышали о двух-трех свидетелях. Ну, многие дела могут делаться при свидетельстве двух-трех свидетелей. Так вот, считается, что в древнем мире мир держался на парах праведников. То есть должно было быть два человека праведных, когда мир держится, не подвергается божественному суду, в котором он был вполне заслужен. Допустим, это были э, Адам и, и, и Енах. Потом Енах вознесся, пришел Шет. Шет, э, Адам умер, был э, Энош. И Метушалах самый долгожитель. Потом Метушалаш и Ноах. Потом Метушалаш умер, был Нох, Ной и Шем. Потом Ноах умер, был Шем и Эвер. Потом Шем умер, был Эвер и Авраам. И вот Авраам умирает. И а потом Эвер умирает, был Авраам и Ицхак. И вот Авраам умирает. И Должен восстать еще один святой человек, который может на своих плечах держать мера, меру ходатайства за спасение мира. Я еще раз повторюсь, вы можете не соглашаться с таким учением, но оно существует, и я вам э, рассказываю его. И вот Эсав стоит и слышит, я первенец, мой дед праведник умер. «Мой отец Ицхак праведник, и сейчас Господь между мной и Иаковым выбирает второго кандидата на праведное стояние перед Богом». Но Эссав знает свой духовный уровень, и он знает, что он секунду перед праведным судом Бога не выстоит, потому что он, по утверждению Нового Завета, был идолопоклонник, наверное, со своими друзьями, хананеями, поклонялся идолам. И он был блудник, не прелюбодей, а блудник. То есть стандарт святой жизни семьи Авраама и Ицхака он не выдерживал никак. И по всей видимости он прекрасно понимал, что если предстанет выбрана как первенец перед Господом Ицхак, его папа, и Эсав эс то секунду не проживет потому что праведный суд Господа сменит его на более праведного брата. И тогда он решает, окей, я устранюсь, я, моя задача другая в этом мире. А Ицхак, а Яков, прошу прощения, Яков, человек шатра, пусть вместе со своим отцом и моим отцом Ицхаком будет вот этими праведниками. Это была причина, по которой он... Передает свое первородство брату. И брат, разумеется, цепляется за это, потому что есть люди с духовным видением и духовными планами, готовые пожертвовать всем ради того, чтобы быть в этих планах. А есть те, кто пренебрегает этим. Я вам приводил примеры. Такими жертвенными, подобно Иакову, который шел на все, только бы быть в цепочке вот этого народа-избавителя. Такими была Тамар, или Фомарь по-русски, Руфь, которая с ума сходила, только бы пойти вернуться вместе с Наомью назад и продолжить влиться в эту цепочку. Такой была раав которая сказала, отвергаю все, не только ради жизни, а ради того, чтобы участвовать в спасении. Такой была Батшева, или Версавия, по-русски э будущая жена Царя Давида, которая пренебрегла своей честью только бы пойти с Давидом, потому что от Давида должно было идти семя. И она грешила, зная, что ее могут казнить за это. Короче говоря, вот здесь было что-то то же самое. Двигаемся дальше. Мы в следующей главе. Мы в следующей главе. А, кстати, место, которое говорит там, где... Не будьте как Эсав, это евреям 12 глава 16 стих, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который как Исав за одну снеть отказался от своего первородства. Но опять мы возвращаемся к простым бытовым пророческим вещам в семье Авраама и читаем. Мы сейчас, в 26 главе, был голод, сверх прежнего голода, который был во времена Авраама. И пошел Ицхак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь сказал ему, не ходи в Египет, только это место. И толкование говорят, ты осветился. И странствую по всей земле, в третьей стих, и Господь повторяет, Почти все из тех пророчеств, которые он клятвенно говорил Аврааму. Я благословлю тебя, дам тебе потомство, и то, тебе и потомство ему земли сии, умножу потомство твое, как звезды небесные. Здесь в данном случае он уже про песок не говорит. Он здесь говорит, что от тебя, Ицхак, произойдут звезды небесные. Один народ. От Авраама два звезды. И как песок морской. В данном случае, как бы он сужает пророчеством выбор Ицхака, что будет один народ. И он говорит, и дам потомствуем земли сей. И повторяет тоже пророчество о Машехе. И благословятся всеми не твоем все народы земли. За что? Почему? Потому что еще Авраам послушался глаза моего и он решил соблюдать, что я заповедал ему, и ты то же самое делал. Итак, Исаак поселился в Гераре. Жители той земли сказали царю, у него, у этого ивры. Ивры. Почему ивры или еврей? Потому что он потомок Эвера. Помните? Эвер. евреи, Перешедший через реку. Ивры. У него красивая жена. А в Емельях ее хочет забрать смотрит в окно и вспоминает историю, которая произошла с его папой, которого тоже по случаю звали Авимелех и который в свое время забрал в свой гарем Сару. И он помнит, что там было не кисло, и он пугается. То есть ну, мы видим, как языческий царек уважительно относится к Ицхаку и не хочет наступать, в отличие от многих из нас, на те же самые грабли. Учимся сейчас. Учимся не наступать на грабли. И призвал Авимелех Ицхака и говорит ему, так это жена твоя, ты вон с ней игрался. Он говорит, да, я подумал, испугался. И он говорит, все, уходи, компенсировал ему даже поползновение забрать. И 12 стих рассказывает нам интереснейшую вещь. Мы помним, что Авраам, Ицхак, Яков, они были не столько хлеборобы, сколько скотовоты. А здесь мы читаем, что вдруг переквалификация Ицхака случается. «Сеял ячменя и пожал сто крат». Он был открыт для глаза Господня. И даже в это суровое, голодное время, из-за того, что слушался Господа, Получил во сто крат. Вот настоящий харизмат. Вот настоящая теология преуспевания. Не то, что ты там исповедуешь, исповедуешь, а твой холодильник до сегодняшнего дня пуст. А когда ты слушаешь Господа и не ленишься, и дерзаешь, и поступаешь по слову. 13 стих. «И стал великим сей человек». И у него были стада и пахотные поля. И филистимляне завидовали ему. И они вредили ему, засыпали колодцы. И пришел к нему Авимелех и говорит, «Слушай, друг, удались от нас». 16 стих. «Ты стал сильнее нас». И он ушел оттуда. И ушел в то место, которое называется Бершева. Бершева любили многие. Ее любили Версавия по-русски. Почему Беоршева или Версавия, я потом скажу. А это место любили многие. И Авраам, и Ицхак, и Яков, и даже Бенгурион Все любили Беоршеву. Я больше люблю места вокруг Беоршевы. Арад и те пустыни Негива. Когда ты едешь по этим пустыням, я не знаю, мне так впечатляет это. И знаете, на иврите слово... Пустыня Мидбар, и можно перевести, интерпретировать Мидабер, говорит, пустыня может говорить к нам. Но давайте идем дальше. Они там копали колодцы, которые были во дне Авраама. А филистимняне засыпали их. Они опять копали, опять засыпали. И оттуда он перешел, 23 стих, в Версавию. И Господь явился к Ицхаку и говорит, «Я Бог Авраам отца твоего, не бойся, я с тобою благословлю, умножу». И он устроил там жертвенник и раскинул шатер. И пришли к нему туда из Герара Авимелех и, наверное, несколько еще таких олигархов герарских и военачальник Авимелеха, и сказали ему такие слова «Господь с тобою». И мы сказали «Мы заключим с тобой завет». То есть заветы обычно заключали между царями. Но здесь они признают Авраама царем, князем. И очень интересно, что в Бытие, в 23 главе, в 6 стихе, такие же слова говорят Аврааму господин наш ты князь божий посреди нас это брешит бытие 23 6. и я хочу сказать что подобные слова потом скажут иакову но иакову скажут уже не люди а ангел которого он поборол и он сказал имя твое Израиль, а имя в том контексте может быть двояким ибо Ибо Сарита, ибо потому что ты дрался или боролся с Богом, это одно толкование, а другое, и сар эль, ты будешь божьим наместником или князем, сар это божий князь. На земле, Но мы к этому моменту еще потом подойдем. А пока они там клялись друг другу, а шва это клятва на иврите. Бер это колодец, колодец, где они клялись друг другу. Бер шева или на русский язык перевели Версавию. И 34 стих 26 главы говорит, что эсав во время всех этих трансфораций берет себе хананейку и потом еще одну хананейку. И два, 35 стих говорит, в тягость они были Ицхаку и, и Ривке. Окей, я попытаюсь за 10 минут рассказать еще, один, еще одну часть. И это интереснейшая глава, которая под номером 27. И здесь происходит... Благословение Иакова. Ицхак благословляет своего Иакова, но здесь много каких-то дел, хитростей. рифка замешана, какая-то пошивочная мастерская, где они берут казинную кожу или и одевают на руки Иакову. Я бы назвал эту часть моего толкования спектакль Ицхака. Или можно проще. Фигора здесь, фигура там. Первый стих. Когда Ицхак состарился, и притупилось зрение глаз. Его он призвал старшего сына своего, Эссава. Любил его больше. Это папина право. И сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Сказал, я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми, принеси мне что поесть. Голодал князь. То есть, ну, там было все, но, наверное, захотел какой-то особенной еды. Что меня в этом стихе навостряет мой интерес? Когда мы читаем эти стихи, ощущение, что, ну вот, не сегодня, не завтра, и приложится Ицхак к народу своему. Я думаю, большинство даже никогда не удосужилось посчитать, сколько после этого Ицхак прожил, если вы посчитаете правильно, то сын, предпоследний сын Иакова уже был взрослый, его уже братья продали в рабство, а Ицхак еще был живой, он после этого прожил еще лет 40 как минимум, но здесь он разыгрывает спектакль, для чего он его разыгрывает? Он проверяет. Не Исава. С Исавом он все понимал. Он проверяет Иакова, про которого он знал. Из пророчества, которое ему жена рассказала о двух народах, что младший будет большим. Он все это знал. И сам был супер посвященный Господу Богу человек. Но он хотел проверить через испытание соответствует ли Иаков позиции, где он может влиться в эту цепочку праведников, или ему понадобится еще очищение. Короче говоря, он зовет Исава, говорит, иди, принеси мне еду. Ривка услышала это. И она подобно Саре. Я хочу здесь многим мужьям сказать, что очень часто у жен пророческий чуйка, нюх, интуиция, помазание или дар, как хотите назовите, намного более развита, чем у мужчин. И Ривка понимает, что что-то здесь не то. И она бежит к Якову и говорит, я слышала, я это, слушай, что сделаем, пойди козленка заколи. Я их так приготовлю, что он не отличит козленка от э, серны она, наверное, позвала хорошего армянского повара, и он все сделал там как надо, а она пока сшила, я повторяюсь, Иакову из казиной шкуры какие-то наручники, чтобы ввести в заблуждение одного из величайших пророков Ицхака, какой-то этой. И мы видим, что все сработало. Понюхал его Ицхак, ощупал его Ицхак и говорит, голос как у Якова, а запах как у эсава На эту тему есть тоже множество толкований именно вот на эту фразу. Я их пропущу сейчас, но после еды Иаков говорит, я благословлю тебя. И он провозглашает для Иакова в 28 стихе целый ряд благословений. Говорит, да даст тебе Бог от росы небесной. Раса небесная используется в Исаии, написано, и сойдет... «Роса Хермона и воскресит мертвецов твоих». Роса – это символ воскресения из мертвых или особенной духовности. И оттука земли. Благословение оттука земли – это нефть или газ. Когда мы потом почитаем, как он благословляет Эсава, там про тук расы или от расы небесной ничего не говорится. но или Может говориться, но во втором числе, а в начале от тука земли. И посмотрите, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран. Многие те, кто позиционируют себя как дети Исава, питаются туком земли до сегодняшнего дня. Но давайте дальше про Якова. Да даст тебе Господь Бог от расы небесной. То есть духовное благословение. Духовные касающиеся исправления мира, потому что роса, роса, растений и воскреснут мертвецы. Есть такая фраза в Исаии, я потом вам найду и скажу. «Оттука земли» ну — но вот сегодня Израиль уже и до газа добрался. «Множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся те племена». Это, по всей видимости, вот этот 29 стих это больше касается Машеха, Иешуа, которому служат народы и поклоняются племена. Будь, господин, нам над братьями твоими до да поклонения сыны матери твоей и проклинающие тебя проклятый, благословляющие тебя благословенный. Короче, вот эти пророчества Ицхак провозглашает для Якова. И после Яков уходит, приходит Исав. И смутился Ицхак. Он смутился. Он понял, что его искусно провели. И хоть он пророк и сам должен был все это делать, но, как я сказал, я называю эту говорю, фигара здесь, фигара там. Он испытывал всех. И Иаков бросился и проиграл это испытание отцом, потому что он готов был пойти ради принадлежности к этому первородству или к этому наследию, благословению к этой цепочке праведников, чтобы забить эту скалу для будущего народа. Он готов был на все. И он не усмотрел, что там произошло. Но очень часто в нашей жизни такое случается. И нам не нужно пугаться, потому что его же тезка Якова, апостол Яков, говорит, с радостью, братья мои, принимайте, когда какие-то... Приключения приключаются в вашей жизни, потому что, испыт, пройдя испытания, вы будете более опытны. Вот этому Иакову, працу Якову, потребовалось еще мудрости испытаний. Короче говоря, мы читаем, как как э, и Ицхак благословляет Исава, и он говорит: в начале от тука земли будет твое обитание. Ну и от росы небесной тоже получишь. То есть, я, я ошибся, там есть тоже благословение с небес, но оно уже вторично. Ты будешь жить мечом. Мы знаем, что дети из много людей убили. И будешь служить брату, но потом отвергнешь его и прочее. И возненавидел Исавы Иакова. Ну, я думаю, в тот момент Иаков и Ревека не на шутку испугались потому что, как говорят в народе, у Эсава упала планка, и он говорит, первородство я отдал по написанному, а благословение он у меня просто выкрал, я убью его. И они хотели защитить своего сына Ицхак и Ревека, но не только защитить, а они хотели, чтобы сын изменился. И они говорят, слушай, иди возьми там себе жену, в другом месте, иди туда. проведешь там какое-то время, гнев брата уляжется, и между строк читаем, а ты изменишься. Ты будешь потом достоин вернуться, чтобы стать князем Божьим, подобно как я, Ицхак говорит про себя, или подобно как твой дед Авраам. Короче говоря, фигоров здесь, фигару там. Но мы видим, что даже избранные люди проходят через испытания, потому что Господь Бог созидает свой народ. Ну, наверное, здесь я опять остановлюсь и скажу вам, продолжим в следующий раз. Продолжим в следующий раз. Пусть Господь благословит каждого. Попробуйте не только к фактам мною сказанным отнестись, серьезностью, но и к духу Писания, которое учит нас. Но я хочу повториться и сказать, Бог созидает народ. Антивавилон. Честь большая быть частью этого народа. И здесь не только кровь или мысли, здесь еще и посвящение, и дух Божий. Я хочу попросить Господа Бога ободрить каждого из нас, вас, нас, всех нас, чтобы мы могли заценить и благодарить Творца, что через Машеха Иешуа, через Сына Божьего, Избавителя и Спасителя, мы стали все детьми Авраама, и мы продолжаем путь Главное, чтобы мы могли продолжать его в страхе Господнем. Пусть Бог поможет каждому. И Байзрат Шем с Божьей помощью встретимся на следующей неделе. Шалом всем.